как приобрести ванкоины или ван-токены комиссионное вознаграждение. Итак, мы находимся в бэк-офисе. Вы видите в разделе «Торговый счет», «Трейдинг аккаунт» находятся комиссии в размере 950 евро. На них вы можете купить либо ван -коины, либо ван -токены. Нажимаем на кнопочку в этом подразделе. Попадаем на страницу, в которой с правой стороны мы можем приобрести вантокины, а слева мы можем приобрести ванкоины. Или вы можете купить даже кредиты, чтобы играть в казино Вегас. Перед тем, как вы примете решение, что вам все-таки выгоднее покупать ванкоины или вантокины, пожалуйста, рассчитайте сами, насколько вам выгоднее сделать либо покупку монет, либо покупку вантокинов. Мы сделали предварительный расчет и убедились в том, что лучше покупать ванкоины все-таки. Несмотря на то, что даже вот сплит сейчас приближается и можно было бы купить ван-токены, и они бы удвоились во время сплита, но все равно получается выгоднее покупать ван -коины. Каждый момент времени может быть по-разному, поэтому посчитайте сами. А мы в данный момент будем показывать, как приобрести ван-коины. Мы сейчас просто покажем, как открывается окно при покупке ван-токенов. Значит, вы видите такая табличка. Нажимаем на разделе «Токенс», нажимаем на кнопку BILD. И вы видите, что вот здесь мы должны рассчитать. У нас там была сумма 950. Мы делим на 0,235. Это цена сегодня за покупку токена. Это около 4000. Вписываем сюда. И дальше, если мы хотим купить, мы нажимаем на кнопку Place Order. Мы сейчас нажимать не будем, потому что мы будем покупать ванкоины. Мы можем вернуться в предыдущий экран и перейти на покупку ванкоинов, а можем прямо отсюда, вот по этой стрелочке нажать и перейти на покупку ванкоинов. Вот видите, написано ван, сейчас будем покупать ванкоины. Как вы помните, там была сумма 950 евро. Нажимаем на бит и теперь давайте рассчитаем, сколько ванкоинов мы можем купить. Значит, у нас 950 евро сумма, делим на цену. 356 и получается 283 ванкоина мы можем купить обратите внимание что в момент покупки нам очень важно чтобы эта покупка не произошла с кэш аккаунта куда у вас поступили ваши комиссионные которые вы можете вывести потом на свой счет денежный вот здесь проверьте пожалуйста обязательно у вас должно быть написано кэш они вот так должно быть написано, тут непонятные английские слова, но будьте внимательны, вот так у вас должно быть написано, и тогда это идет покупка, то есть приобретение этих ванкоинов именно с торгового счета. После этого, когда мы убедились, что у нас все в порядке, вот в этой графе мы вводим пароль транзакции, которые присвоили, когда мы открывали аккаунт. Нас спросили о введении пароля транзакции. Его сюда мы вводим и нажимаем на Place Order. Вы видите надпись, что ваша сделка прошла успешно. Нажимаем ОК. Обновляем свой аккаунт. И вот здесь слева, где вы видите транзакции, есть запись. бай 283 монеты по цене 3.356 приобретено. Транзакция прошла. Это количество 283 монеты, купленные только что, вы не увидите в этот же момент, вы можете это увидеть либо через день, либо через два. Поэтому зайдите на ваш дашборд, то есть на главную страницу и посмотрите, что у вас вот к тому количеству монет, которые у вас были в Total One Coin, то есть через день или через два прибавится еще 283 монеты. Будьте, пожалуйста, внимательны. И в данный момент вы видите, что еще не списана эта сумма 950 евро, на которую мы покупали именно ванкойны. Поэтому через день, через два вы увидите, что здесь эта сумма исчезнет, а появятся ванкойны в разделе Total One Coins. Я желаю вам, чтобы у вас было много ванкойнов и чтобы вы могли зарабатывать на росте стоимости одной монеты. Пока!